Долго мы тебя искали. Для тебя, Крот, есть отличная работенка. Вон под теми цистернами нужно сделать подкоп и выкачать оттуда нефть. Срубите миллионов тридцать за раз, 500 тысяч сейчас и потом. Один миллион? Вау. По рукам, только чтобы все было тихо. А то. Yeah! Из тебя еще 5 миллионов, и мы не расскажем твоему папочке о том, куда делась его нет. Думаете, тут одно хранилище? Я уверен, есть еще. Если вы не справитесь, последствия будут катастрофические. Тревога! Поймать их! Началось. Дерзкое ограбление.